Добрый день, уважаемые участники Меня зовут Наталья Крижановская. Я со своим соавтором Андреем Крижановским представляю доклад «Архитектура корпуса Вебкар. Организация данных с учетом диалектных особенностей». Проект Вебкар является продолжением работ по корпусу вебского языка. В 2016 году к проекту присоединились специалисты по карельскому языку, и проект получил название «Открытый корпус вебского и карельского языков». Над проектом работают сотрудники двух институтов Карельского научного центра. В проекте «Вебкар» можно выделить три составляющие. Помимо собственно, корпуса текстов отдельно организован словарь, и все это обслуживает корпусный менеджер. Под корпусным менеджером обычно понимают специализированную поисковую систему, включающую программные средства для поиска данных в корпусе, получение статистической информации – и предоставление результатов пользователю в удобной форме. Программный комплекс корпусного менеджера разработан в фреймворке Laravel на языке PHP. Данные хранятся в базе данных MySQL. Корпус WebCar содержит тексты и словарин на вебском и карельском языках. В свою очередь, карельский язык представлен тремя наречиями – собственно карельским, левиковским и людиковским. По техническим причинам наречие карельского языка в нашем корпусе рассматривается на уровне отдельных языков. На данный момент в корпусе около 3000 текстов, свыше миллиона словоупотреблений. У некоторых текстов дан параллельный перевод на, английский, на русский язык. Словарь корпуса содержит свыше 59 тысяч словарных статей. Толкования слов в основном даны на русском языке и английском, хотя есть возможность давать толкование на вебском, на речах карельского и финском, финском языках. Сначала давайте рассмотрим, как организован словарь Webcar и что мы понимаем под тем или иным понятием. Под лемой мы понимаем словарную статью или группу слов одного, одного языка или наречия в случае корейского языка одной части речи с одной нормальной формы. Если, слова в другом диалекте, если слово в другом диалекте пишется немного иначе, то это будет уже другая лемма, связанная с первой через отношение фонетический вариант. Существительное и прилагательное, даже если пишутся одинаково, принадлежат разным лемам. Грамсет это набор грамматических характеристик, включающий в себя набор граммим, описывающий словоформу. Граммемом могут быть число, падеж, наклонение, время и так далее. Ну, например, пример граммсета для глагола. Каждая лемма может быть связана с несколькими значениями. И тройками слова «форма», «граммсет», «диалект». То есть мы стремимся сохранить полные парадигмы для каждого диалекта, если, конечно, это слово употребляется в этом диалекте именно в такой форме. На этом слайде есть ссылки на леммы. Если я не успею показать словарные статьи вживую, вы можете посмотреть позже самостоятельно. Теперь о корпусе текста. Тексты разбиты на различные подкорпусы, библейские тексты, диалектные причитания, сказки, поэзии и так далее. Вместе с текстом хранятся метаданные. Извините. Информация о записи, информации, собиратели, год и место записи, информация о месте хранения материалов в обычном научном архиве КРНС и выходные данные о публикации. Печать. У некоторых текстов дан параллельный перевод на русский язык. Есть небольшое количество текстов, сопровождающихся видеорядом. Тексты разбиты на предложение. Если у текста есть параллельный перевод, то выполнено выравнивание текстов по предложениям. Предложения разбиты на слова токена. Наша главная задача на сегодняшний момент – это разметка корпуса, то есть установление, связей, установление семантических связей между словами из текстов и значениями лем и морфологических связи между словами из текстов и грамматическими характеристиками. Для каждого слова из текста идет поиск словоформ и словаря, совпадающих в написании. Для этих словоформ выбираются леммы, потом собираются все значения лем, и строятся связи между словами из текста и значениями лем. Установление таких связей называют семантическими, семантической разметкой. Потом осуществляется морфологическая разметка. Для найденных словоформ, совпавших написание со словами из текста, собираются наборы грамматических признаков. Задача эксперта – выбрать единственно правильную связь или отвергнуть все, если среди найденных нет правильной. На данный момент текст размечен примерно на 72%, то есть для 762 тысяч слов в текстах система нашла соответствие в словаре. Известна начальная форма, лемма, часть речи и другие морфологические признаки. Теперь работа эксперта состоит в проверке разметки и снятия амонимии. На данном этапе лучше показать это все вживую, как идет разметка текста. Вот так выглядит наш сайт проекта Webcar. Давайте начнем со словаря. Клему можно искать по словоформе, толкованию, собственно, по начальной форме, языку, части речи, либо по понятию. Весной этого года мы добавили данные сопоставительно аномасиологического словаря диалектов. И были добавлены полторы тысячи понятий, связавших 20 тысяч лем. Причем 16 тысяч ну, мы добавили новых лем. Всевозможные фонетические варианты, в общем, бесценный материал был добавлен в словарь нашего корпуса. Итак, посмотрим... Вот было найдено 12 лем вепских-карельских, имеющих значение земля-суша. Ну, Давайте начнем с вепской лемы. Вот, пожалуйста, словарная статья. Существительная. Есть фонетический вариант в северно-вепском диалекте. Фразеологизмы, в которых участвует эта лема. И 6 значений. Найдены примеры в корпусе текстов. Здесь же может эксперт выбрать правильные примеры плюсиком, либо наоборот убрать, если неправильно было выбрано. Отсюда же можно перейти к, к документу к тексту, ну, например, таким вот образом. Так выглядит текст. Подкорпус диалектные тексты, диалект, информация о записи, собиратели, информанты, где опубликовано, где хранится, и размеченный текст. Цветом выделены слова, которые система автоматически нашла в словаре. Причем красным выделены слова, где были найдены несколько значений. Синим одно значение. В нижнем блоке показаны возможные грамсеты, И задача эксперта уже выбрать правильное значение. Ну, давайте, например, глагол. Здесь подходит явно значение первое «брать», взять. Нажимаем плюсик. Ну, тут выбор у нас небольшой. В общем-то, оно подходит. Первое лицо, множественное число. Все, стало зелененьким. Можно добавить новое слово в словарь. Найти лему. Если э, такой лему нет то создать новую. Ну, я тут не возьму, все-таки не специалист випскому языку, поэтому возможность есть. Это уже работа эксперта. Так. Вернемся к словарной статье. Под значениями у нас расположены слова формы. Вот так вот выглядят парадигмы для трех диалектов. Отсюда тоже Возможен переход к текстам, где именно эта форма, в каких текстах встречается. Ну и Дальше мы попадаем опять же на такую же страничку с текстом. Вот это слово найдено было в тексте. На сайте также есть частотные словари, есть обратные словари. В общем, много полезного можно найти. Возвращаемся к нашей презентации. Так как поиск слов из текста идет по словоформам словаря, нам нужно как-то эти все словоформы получить. Для этой цели были разработаны правила генерации словоформ по леми и набор базовых основ для всех диалектов вебского языка, двух новописьменных вариантов, собственно, карельского наречия и новописного варианта левикоского наречия. Теперь эксперт может ввести только один шаблон, и по нему автоматически будет сгенерировано полное впродимое слово. Нужно отметить важность и востребованность работ по развитию корпуса текстов. Во-первых, в соревновании оценка методов обработки малоресурсных языков, проведенном в феврале-марте 2019 года в рамках международной конференции «Диалог» использовались размеченные данные корпуса WebCar в формате «Кон.лл». Результат соревнования и данные корпусов доступны онлайн. Во-вторых, данные корпуса с 2019 года включены в международную морфологическую базу данных Unimorph. Экспорт данных в общепринятые форматы CONLL, Unimorph. Важен для привлечения к исследованию вебского и карельского языков международного научного сообщества. Последние годы становятся практикой, когда новые методы и алгоритмы вычислительной лингвистики проверяются не на одном-двух языках, а на множестве языков, например, с влечением базы инеморф, включающей 110 языков. Таким образом, теперь в эту сотню языков, активно исследуемых научным сообществом, входят вебский язык и три наречия карельского языка. В будущем мы планируем не только пополнить данными, наш корпус улучшить разметку, расширить возможности поиска сложных запросов, но и добавить звуковые файлы к текстам, синхронизацию, синхронизировав звуки и текст. Помимо поиска по словарю, добавить предсказатель морфологических характеристик для слов отсутствующих словарей. Также нам хотелось бы показать на карте ареал употребления слов. Данные корпуса и программное обеспечение мы распространяем с открытой лицензией. Вы можете свободно скачать базу данных с нашего сайта, программное обеспечение сайта GitHub и использовать в своих целей ссылкой на нас. Ну вот все, что я хотела вам рассказать. Спасибо за внимание. Есть ли вопросы?